Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас с душевой системой от немецкой компании Клуди Лого Dual 1 s с артикульным номером 680 9305 -00. Особенностью данной душевой системы является ее ощутимо увесистый латунный корпус, который имеет износостойкое хромовое покрытие. Система имеет настенный вид монтажа, Установка очень простая и не занимает много времени. Также система имеет возможность регулировки высоты и душевой стойки под нужную вам высоту. Для этого нужно всего лишь открутить регулирующую и закрепляющую часть возле кронштейна. Верхний и душ имеет свои типы режима струи. Верхний душ поможет вам расслабиться и неторопливо принять душ, а с помощью нижнего можно взбодриться ранним утром. Верхний душ имеет шаровый шарнир, с помощью которого можно отрегулировать душ в нужном вам направлении, и поставить его в любое удобное для вас положение. Верхний и нижний душ имеют круглую форму. Лейки верхнего и ручного душа оснащены специальными резиновыми вставками, которые обеспечивают равномерность рассеивания воды, к тому же они очень легко очищаются. Переключение между верхним и нижним душем происходит с помощью запорного переключающего вентиля. Размер лейки верхнего душа 200 мм, размер лейки ручного душа 96 мм. Расход воды с помощью верхнего душа составляет 13 литров в минуту. Ручной душ в свою очередь расходует 16 литров в минуту. Длина шланга ручного душа составляет 160 сантиметров. Благодаря такой длине принимать душ невероятно комфортно и удобно в любом положении. По горизонтали можно отодвинуть верхний душ в сторону, при этом не двигая основную конструкцию душевой системы. Данная душевая система поставляется без смесителя. Смеситель к ней докупается отдельно. На душевую систему действует гарантия от производителя, ее срок составляет 5 лет. Душевые системы Клуди созданы для того, чтобы заботиться о вашем благоприятном самочувствии. Компания Клуди производит душевые гарнитуры, которые позволяют насладиться как быстрым ежедневным душем, так и неторопливым и расслабляющим. Главная задача душевых гарнитуров в Клуди – помочь вам в любой жизненной ситуации, пробудить и подарить энергию в начале каждого дня или поддержать и восстановить силу после трудного рабочего дня. Душевые гарнитуры Клуди гарантируют вам положительные эмоции и комфорт каждый день. Помимо душевых систем, компания Клуди производит высококачественные смесители для ванны и душа, кухни, беды и различные аксессуары для ванной комнаты. В комплектацию душевой системы Cludie Logo Dual 1S входит запорный и переключающий вентиль, комплект для крепления, ручная душевая лейка Cludie AQAI 1S, верхний душ Cludie AQA два шланга Cludie Supraflex Silver со стандартным диаметром резьбы 1/2 дюйма, один длиной 160 см и второй длиной 80 см Люди – это всегда высокая надежность, индивидуальный подход к созданию продукции и доступная цена. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями.